Муж с женой сидят, разгадывают кроссворд. Жена читает вопрос. Что хочет мужчина, когда смотрит на женщину? Четыре буквы. Муж так недолго думает. Борщ, конечно! Жена. Какой борщ? Первая «С» и последняя «С». Муж так долго думая, Отвечает «СОУС». Жена. Да какой СОУС. «Когда же ты уже нажрешься? Вчера один мужчина написал мне в личку. «Детка, на тебе что?» «Ну, я, недолго думая, ответила, «Ипотека, три кредита!» «До сих пор молчит, зараза!» После кекса с ним бросила в его постель монетку, чтобы назад вернуться. Обиделся, подумал, что расплатилась».